Они ударили нам по продолжению Бернса. Глава 5. Лень и борьба с ней. Значит, ну, до борьбы, наверное, не дойдем. Остановимся на описании причин там. борьба -то у него отдельно способы борьбы у него. В предыдущей главе говорилось о том, что настроение изменяется вслед за мыслями негативными, автоматическими, либо позитивными, логическими. Второй способ изменения чувств делами. Это не секрет для многих людей, но существует одна заминка. Делать во время депрессии не хочется ничего. Точняк. Точняк. Замкнутый круг. Депрессивные мысли обесточивают. Да, не хочется. И так не хотелось ничего делать. А теперь и смысла в этом нет. Начинается погружение в болото. При умеренных формах больной откладывает на потом некоторую надоевшую домашнюю работу в начале да? там все дальше дальше ком ком все нарастает нарастает нарастает недостаток мотивации к фактически любой активности приводит к тому что любая деятельность пугает и пугает и бессмысленно больной выполняет все меньше и меньше работы и чувствует себя все хуже и хуже теряя смысл обычный смысл обычный стимул теряет обычный смысл обычный стимул падает продуктивность и самоуверенность которая и так была на нуле практически человек оказывается в изоляции а какой кому такой нужен 20 лет девушки нет а кому такой ну помните этот несчастный и секты зашкварского если больной не признает этой эмоциональной тюрьмы, отличное словосочетание, эмоциональная тюрьма, в которую человек погружает сам себя: Я никому не нужен, да мне без без вас всех будет хорошо. Ах, я не Байрон, я другой. Да я ж страдалец, вам не понять, и прочее, прочее прочие накрутки. Если больной не признает этой эмоциональной тюрьмы, то ситуация может длиться неделями, месяцами, годами. Неактивность будет усложнять жизнь, Безделие, безделье отталкивает друзей, разрушает семью, которой так нету, станет причиной непонимания близких. По этому поводу они будут отпускать комментарию сугубляющие паралич, высмеивать, да, обесценивать, высказывать недовольство а кому, охота его выслушивать и подтверждать, и без того ясное. Безделие представляется одним из величайших парадоксов человеческой природы. Одни могут настолько лелеять в себе эту изюминку в кавычках, что становятся противниками другим и постепенно впадают в полную изоляцию. Одиночеством наказывают преступников. Молодая обезьяна, отсаженная от сородичей, отстает развитие так почему же человек добровольно накладывает на себя взыскание с таким трудом находит положительная мотивация к работе ну кто скажет что это обезьяны а мы люди мы находим радость в уединении понимаешь в спокойной самоизоляции это да умеренность а когда вот такая нездоровая херня, ах я не понял никому не нужен и мне весь мир не нужен да и вообще он возле лежит суета и погибает да человек животное социальное животное от слова живой живой и социальный он и человеком становится в социуме маугли без человеческого социума животным остается если до 5 до 3 5 лет ему не передали не научили на, навыки человеческого общежития он так животным остается не разговаривать ни на двух ногах ходить он не будет ничего и одежду одевать тоже не разговаривать да вот и все вот и весь человек то есть человек это его окружение понятно что иногда все это доедает, хочется побыть одному спа отдохнуть от всех это вполне естественно в отпуск отправиться на рыбалку спокойно посидеть смотреть кино почитать книжечку поиграть в игры да это нормально хорошо когда не принимает формы вот такие нездоровые херни, болезненные формы самоизоляции самозаключение прослеживая этапы изменения настроения можно найти ключи к разгадке многих тайн человеческих побуждений нужно спросить себя какие мысли немедленно возникают автоматически в голове если я думаю о невыполненном выполненном задании Знаешь, автоматически вот этот черт из табакерки обвинитель автоматический прокурор Затем записать эти мысли на бумаге, где отобразится и неправильное представление, и ложное притворство. Дать оценку вот этому автоматизму, развенчать в лживость, что не все так мрачно, однозначно, заштампованно, за, заярлыкованно. Опять возвращаемся к той второй главе, где 10, 10 примеров когнитивного искажения при восприятии окружающего мира и самого себя в нем. Да, затем написать эти мысли на бумаге, где-то образится и неправильное представление и ложное притворство. Тогда станет ясно, что чувства, препятствующие пробу пробуждениям, апатия, беспокойство, подавленность. Результат? Искажение мысли. Только тогда это не очевидно. Надо этим заниматься. Типы моральных установок связанных с промедлением и бездеятельностью первое безнадежность депрессия напрочь убивает воспоминания о том что человек чувствовал себя когда-то хорошо всегда так было я несчастный я-то интроверт я неудачник Само ярлыки никогда они жили хорошо зачем начинать когда-то тебе было хорошо. Не, не, не, даже не помню. Настолько сильные отрицательные эмоции. И лишает надежды на улучшение. Поэтому любая деятельность кажется бесполезной. С этой точки зрения предположение о том, что можно что-либо сделать, дабы помочь себе, звучит абсурдно. Как совет умирая умирающему прибодриться. Да есть такой это как ослик в да ничто его не бодрит у него депрессия ослик по ходу была депрессия второе беспомощность уверенность в том что настроение вызвано факторами не поддающимися личному контролю это не так э, такими как судьба устроенный цикл гормональная диета удача и оценка со стороны да Судьба, созвездие, год свиньи или крысы, ретроградный Меркурий, черное окошко гормональная диета, гормональные качели, как тут некоторые патриархалы это придумали, отговорок для теток, <coughs> выручательных отговорок. Да, да у меня лапки, да я девочка, мне можно. Третье. Самоподавление. Существует несколько способов перестать что-либо делать. Можно подвести задание под такую степень сложности. Я все делаю идеально, а так как я сейчас не могу это сделать, поэтому я и не буду делать... Это так сложно, это же надо встать, включить воду, взять губку и помыть посуду. Нет. А смысл? Потом нет этого моющего средства. Да, степень сложности, которая окажется невыполнимой. Надо помыть все. А посмотри, какая гора! Я не успею сейчас. Можно решить, что нужно одновременно делать все вместо вместо того, чтобы разбить всю работу на мелкие части. Да, убираться во всей квартире. Блин! Но ну это ж надо несколько часов поэтому запускается и кухня и комната и все и все комнаты я на отвали не делаю я делаю все качественно а времени нет да так что делать не буду вместо того чтобы по частям выполнения которых которых реально да, убраться сначала на кухне сегодня через неделю в комнате через неделю не знаю на балконе можно оградить себя от работы находящейся под рукой мучаясь мыслью о том что вокруг и так достаточно не сделанного Четвертое. не выводов нет силы заняться чем-нибудь эффективным переносящим удовлетворение так как давлеет привычка считать кавычка открывается я не могу или я сделал бы но когда больная депрессией Готовит яичницу, она думает: я больше этого не вынесу, подразумевая, мне не нравится готовить, потому что это чертовски сложно. Яичницу. Кавычки закрываются. Но когда она проанализировала это впоследствии, то с удивлением заметила, что сделать яичницу довольно просто. В общем, это относится, конечно, не только к яичнице. как Это говорит, знаете, есть такая поговорка: глаза боятся, руки делают ну тут как бы пример не очень удачный у автора да это всегда так главное начать ничего ничего, ничего. справимся по этап, но а, нет ничего не получится это же так сложно А пятое. сама ярлыки чем больше человек мешкает тем сильнее опускается и... и глупее выглядит в своих же глазах заканчивается это тем что человек называет себя ленивым или медлительным и переуменьшает свои возможности да, и забывает то что в общем то он не всегда был таким потом что это значит что за ярлык что за самый ярлык как оправдание и что ленивая задница Шестое. при уменьшении заслуг во время депрессии человек проваливает любое занятие не только из-за того что считает его ужасно сложным но ну и потому что не верит в адекватную усилие усилием благодарность или результат ну да сейчас потрачу силы время а толку то зачем начинать все равно мыть посуду если она все равно будет грязная Ангедония специальный термин обозначающий заниженную способность ощущения удовлетворения и удовольствия обычная ошибка познание, тенденция дисквалифицировать положительное может находиться в корне этой проблемы но ангида нет как бы мы разбирали этот термин отсутствие удовольствия от какой-либо деятельности ничто не радует не знаю для чего он сюда приплел здесь мы говорим о ну понятно что девальвация результата а какой смысл это делать, если в конце не будет удовлетворения радости от сделанного по итогу? Седьмой максимализм. Больной воздвигает себе немыслимые критерии и не может остановиться на чем-либо меньшем. В результате он делает то, что ничего не делает. По-моему, был созвучный пункт выше. восьмой боясь провала. Другая моральная установка парализующая активность. Мысль о том, что. При, что приложение усилий не приведет ни к какому результату, давлеет над личностью, заставляет отказаться даже от попыток, боясь провала может быть названа несколькими вызвано несколькими видами когнитивных нарушений, где один из наиболее распространенных общий вывод из единичных факторов. Помните, 10 признаков когнитивного искажения, да? Больной решает, если я не справлюсь с этим, то не справлюсь уже ни с чем. Ирлык, я неудачник. Наверное, никто не может ошибаться во всем. Это как контраргумент вот этому автоматизму негативному. У каждого бывает свои победы и свои поражения. Хотя победа сладка, а поражение горько. Провал-нибудь какого-нибудь задания не может стать смертельным ядом. Да провалом и все девятое боясь успеха боязнь успеха из-за недостатка доверия к успеху боязнь его может стать более опасно нежели боясь провала так как человек убеждается в юле случая он уверен что его достижения будут незаслуженно завышены окружающими затем когда ужасная правда о том что он в кавычках неудачник всплывет придут еще более горькие разочарования отвержение и боль падение с высоты славы так как больной уверен что он все-таки упадет с высоты безопасней не заниматься альпинизмом вообще отлично также можно бояться успеха из-за мысли о том что на вас возложит слишком большие надежды из-за боязни того, что должны большими буквами и не можете оправдать ожидания. То есть успех создаст довольно опасную ситуацию. И вообще перемены в жизни. Они, они могут быть суетные, опасные, вредные и вообще усложнят жизнь? Нет. Мы звезд неба не хватаем, нас здесь хорошо, нас здесь неплохо кормят. Какой такой таить таить больной начинает избегать любого подъема в гору вообще любой деятельности боясь осуждения критики 10 попытка сделать что-то новое как думает больной оказавшаяся ошибкой будет встречена с осуждением потому что близкие люди не поймут его из-за своего человеческого несовершенства вангует вангует Риск отвержения кажется настолько реальным, что защищаясь, человек принимает такой низкий уровень, какой только возможен. Кто не играет, тот не проигрывает. Если у вас нет тети, то если у вас нету денег, тети вам не страшны. Да, ты посмотри, как он раскладывается на полочке. 11 Насилие в кавычках. И возмущение в кавычках. Злейший враг пробуждения. Ощущение принуждения. Человек слышит призывы к участию как изнутри, так и снаружи, изнутри. Моральный стимул должен исследовать лобы. Человек говорит себе, мне нужно сделать это, и я должен сделать это. Тогда как он чувствует себя должным, обремененным, виновным и возмущенным этим принуждением. Чувствует себя провинившимся ребенком в руках диктатора-тирана каждое задание приобретает таким образом настолько неприятную окраску что уже невозможно подступиться к нему а промедление делает повод причислить себя к бездельникам да на весь еще ярлычок 12 низкий порог терпимости некоторые решают что должны устранять проблемы легко и без осложнений и поэтому бесятся и паникуют если жизнь чинит препоны в кино и все так быстро в американском пироге и универе все телочки мои должны были быть а тут раз ни одной вместо того чтобы терпимо терпеливо выстоять в этот промежуток времени больной выступает против в кавычках несправедливости если дела не идут сдается окончательно даже не начав Человек чувствует и поступает так, как будто он обречен на успех. Ему обещали в американском пироге у невери. Бирюков ему обещал в своих книжечках. И пчелов на пасеке. Да. Патриархат не за не за горами. Скоро все мужики, мужчины прозреют, и бабам ничего не будет не остается как. Да, служить нам. Ура! Человек поступает, чувствует и поступает так, будто он обречен на успех. Любовь, патриархат. Да, признание, идеальное здоровье, счастье и тысяча телок, сотни целок. Ага. Если у этого утырка они были, почему у меня их нету? Наверное, у них заросло. Расстройство возникает из-за привычки сравнивать реальное с идеальным. Идеализировать, гипертрофированное, идеальное, понимаешь? И считать его приход как неизбежное. Легко и просто, непринужденно. И если они разнятся обвинять реальность и никому не приходит в голову что гораздо легче изменить свои ожидания чем валить все на происходящее это расстройство часто порождается утверждениями о долженствовании кавычка открывается за все те километры что я прошел я должен был бы быть в лучшей форме неужели почему может быть у вас иллюзии что обвиняющие утверждения помогут приложить больше усилий. Вряд ли это сработает. Разочарование только прибавляется к чувству фатальности и обделенности и увеличивает побуждение сдаться и ничего не делать. Я на беговой дорожке уже 40 минут. правда ты не узнал о том, что только на 40, через 45 минут. На, на кардио на жиросжигательном пульсе пульсе после израсходования гликогена в мышцах начинает запускаться жиросжигание. ты ж не знал об этом Вместо 45 ты 40 или 35 пропотел электролит от электролитов избавился от воды да с электролитом километры прошли а ты не похудел потому что ты у тебя были иллюзии что скажем, километром у тебя и упадет килограмм или пол, ну хотя бы 100 грамм. Нет, это не так работает. И информация не за семью печатями. Просто ты почему-то решил идеальное у тебя давлеет над реальным. Тринадцатый пункт. Вина и самобичевание. Если у кого-то утвердилось чувство того, что он низок или обделен, другие обидел других, то у него естественно не появится никакого желания участвовать в повседневной жизни страх да вина и самобичевание вот эти три 13 пунктов дальше идет у него способы борьбы это отдельно большая тема займемся этим в следующий раз